Здоровенькие были мы дорогие, с вами я Юрий Журавель и это экстренный выпуск Добродяга. Мне с таким призвищем было бы соромно забыть, что звери в птахи. До речі, украинцы называли журавлями птахи, которые журилися, восени відлітаючи з Батьковщины. А когда повертались назад, их называли веселиками. А вестниками весны есть шпаки, и нам терминово треба допомогти им с жглом. Багато кто вважает, что пташки сами могут впораться со своими проблемами. Но на самом деле это не так. Люди заради будильництва своего житла нищать старые дерева с дуплами, где мешают пташки. Тому их популяция стает все меньше. Отже, терминово до работы делаем шпакивню. Нам будут потрібні Дошки, рейка, пилка, лобзик, бажано электричный, дриль, шуруповерт, звичайно шурупы или саморезы, линейка, косынец, олевец, ну и не забываем про технику безопасности, окуляры, респиратор и рукавички. Зазвичайно в своих мельфеклассах я закликаю включать творчість и фантазию. А тут вперше хочу порадить, дотримуватись правил. Потому что не все, что подобається людям, подобается пташкам. Перш за все, шпакивня делается из дожок Ни ДВП, ни ДСП, ни фанера, ни тим больше гипсокартон, ни другие штучные материалы не подходят. Только дошки и, бажано, нехвойних пород. Розмір тоже очень важный. Довжина внутрішньої стінки має бути 12 см плюс-мінус 1 см. Здавалось би, зробимо більшою, просторішою і буде краще. А нет, в цьому теж є своя небезпека. Шпаки у великій квартирі виводять більше пташат і потім не можуть прогодувати, і коле покоління не долітає до вирів і гине. Беремо дошку товщиною не менше 2 см, шириной в 15 см, а довжини в 2 метри нам цілком вистачить. Робуем боковые стенки будиночка высотой в 30 см. Струбцина, моя третья рука, затыскаем И начинаем пулять. Я не обробляв дошки з внутрішньої сторони. Это для того, чтобы пташа там было легче вылазить из шпакивни. Зазвичай шпакивня передней и задней стінки трошки шире за бокові. А мы сделаем из однаковых такую конструкцию, где стороны будут находиться одна на одну, как сварга, таким вот чином. Теперь нужно рассчитать размеры дна. Это ширина боковой стенки минус ее толщина. У нашем случае 15 минус 3 до 12. Потребили два квадратика Один дно, а другий я потом расскажу Двері в шпаківню називаются льоток Его нужно делать на высоте не меньше 20 см Диаметр 4-4,5 см Так, нас дошки складаются сваргою Отже, центр нашего льотка Треба отмечать, враховуючи загальную толщину 15 плюс 3 – 18. 18 на 2 – 9. Для вырезания лобзиком нужно сделать отворы дриллами. будет найкомфортнейшая для виведення необтошения и дуже незручна для зовнішніх ворогів за допомогою шурупів або саморізів збираємо стінку до стінки вставляємо в нижній отвір дно і навіть не вставляємо а просто вбиваємо і фіксуємо саморізом них тоненьким складлом Робимо пару отверстий Для обеспечения сухости Такий собі кондиционер Ну вот, майже готово Залишилось сделать дах Нам нужно сделать не просто дах А дах коров Ось эта деталь, про которую я мав рассказать Згодом Зъемный дах это очень важно Потому что кожного року Нужно вычищать шпакивню и высушивать Зазвучай в старому куплении заводятся паразиты. Теперь можно накрывать. Так. Входить щельно и надежно. Такий дах не протече и не снесе вітром. Теперь до задней стінки прикручиваем рейку. Ну вот и готово. Хочете сделать жердинку? Не варто. Вона больше помогает хижакам, чем пакам. Зробити шпаківню лише пів справи. Важливо правильно повесить її. высота не меньше 3 метров, чтобы коты не долезли, А льодком обов'язково або на схід, або на південь. Слідкуйте, щоб ваша шпаківня висила прямо, хіба що трошки нахилена вперед, щоб там було легше вибиратись. Ну и пам'ятайте, шпаки не тільки нищуть не шкідників. У фруктових садках з ними треба ділитись. Ну от і все! Готово! Не обов'язково ставити вподобайки Підписуйтесь на канал Добродій Будемо робити добрі справи разом!